Всем привет! Сегодня будем готовить заварное тесто для любых вареников и пельменей. Тесто, приготовленное таким способом, получается мягким, нежным и податливым. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В глубокую миску насыпаем 2 стакана муки, просеянной. Добавляем хорошую щепотку соли. Подсолнечное масло без запаха. Хорошо перемешиваем вилкой это все. А затем, не прекращая мешать, тонкой струйкой вливаем крутой кипяток. Тщательно мешаем, чтобы вся мука заварилась. Даем полученной массе немного остыть. Прошло 10 минут. Наше тесто остыло, стало теплым. Можно вбивать яйцо. И теперь вымешиваем все хорошо руками до однородного состояния. При необходимости подсыпаем оставшуюся муку всыпем понемножку чтобы лишнего не добавить вот такой комочек теста у нас получается мягкий однородный но прежде чем приступить к изготовлению вареников или пельменей мы даем тесту отдохнуть для этого помещаем его в обычный полиэтиленовый пакет заматываем и оставляем на столе при комнатной температуре на 20-30 минут. Вот и все, Заварное тесто для пельменей и вареников готово. Лепите с удовольствием и кушайте на здоровье. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.